Привет, боже <смех> привет, внучок. о привет, что тебе надо? Мне я будет. тебе вот, вот такую штуку подарил. Где какую? Пока вот, подарок я тебе принес. Вот, держи тебе подарочек. Вот М -м. на рынке купил. Oh, yeah. oh, Это кто? Oh, Это хуки-вуги. Это... У меня тоже может, гиги. это Хаги-Ваги, а не хуги ху мне так сказал араб. Быстро на улице. Как надо это называется? Смотреть. Как это называется? Хуги-Вуги, понимаешь? Хаги -ваги. Как это называется? Хаги-Ваги. Хаги хаги -хаги. А, ну, игрушка. Прикольно, все, пойдем. Там надо на улице встроить. на тебя... улицу? Че там на улице? Проблема. Какая? Ох, я У вас тут купол сломан. Какой-то дебил, какой дебил пришел и тыкнул на сеньги. Но это похоже это на деда. Не да, не на я и вообще умер. Ты... Они ты выбрались. Может, ты не я, правда, не... Так, это ты надо ты срочно думаешь, собрать. На всякий. Давай-давай-давай-давай. Собирай-собирай-собирай. Мне это понадобится до... для другого. Так, нет, Давай, нет. давай, давай. Подлезь да. там, забери еще вон там. Нет, под да. Поднизу. Да, ну не нет, нет, ты нет, широкий, нет, потому что. Лезь. Я тебя прибью, э. Что а произошло? Ну, Купол да. сломали все. Сбежали. Да. Да. Я от деда заражаюсь. Так. А, тогда мы сделаем еще лучше. Мы же защитим этот дом. А мой... Ой, точнее, Нам не хватает. Ты у нас даже не хватает. Хотя бы Если уже сделано тут, то и здесь они тоже не придут. Так, теперь этот дом весь под защитой. Самое главное, это все не трогать. И теперь внутри этого дома они нас трогать, тронуть не смогут. Ить. Тронуть не смогут. На время. Пока у меня там батарейка стоит, это на время. Привет. Привет. А у нас тут проблемы? Сбежали у нас эти двое. Так, почему? Вот так вот как. Как-то так. Так. Здесь везде горит. Да, все. А теперь дом. Дом. Ты... еще раз сломаешь, и тебе лицо сломает. Ты меня понял? Тебя в космос отправить? Давайте. Где-то можно? Нет. Все, там не надо здесь доводить, а если... Если уже здесь так доведено, то и здесь Знаешь, не что, надо что? водить. у тебя этот удар до... Мама, я... ты этот цены чуть я... сделай пониже, потому что у нас сейчас уже мэр вернулся, и все Можно уже цену убирать, и отец, ты тоже. Где он, на и опять, уже могу... Поднимайтесь. Так они сбежали, а значит, убили? скоро гото... они нападут на нас. Нам надо быть на готове. Да ты что там? О, О, было. Ставьте. Нам надо быть на готове. Нам надо что-то придумать, что-нибудь раздумать. Может, я что-нибудь придумать что-нибудь раздумать надо будет я прям не надо забрать эти, эти перо. Блин, ну они значит они если они сбежали они поняли то что я их второй раз могу поэтому они не будут с нами всю сюкаться они сразу нападут Я Сразу нападут. Я создать... Я тут... Что создать? У да, тебя есть талисман по-блину? Нет. А есть какой-нибудь талисман, который может создать э -э сущность? Любого. А нет, павлин у меня есть. Можно их поманить как-нибудь с помощью твоей копии и Понятно. снова их в ловушку посадить, из которой они не Можно Тим... вообще сделать кучу синтимонстров. Нет, это нет, это ужасно. они же на тебя хочется, потому что они есть зеленых куда да, радужного. Что мы тут надо делать. Я его бесплатно Смотри. Что Что я тут наблюдаю Да. <плодил> Что мы будем предпринимать, вообще без, не знаю, вообще, что делать. Я план только что, только что сказал. Какой? Ну, сделать сенсор-монстры себя, фейк. Посадить их в и на пасек. Победить. А если мы сделаем для них супер-мега-про-ловушку? Поставим четыре двери и плиту? Нет. Я с помощью... Э, нам понадобится талисман лисы. Могу пойти туда. Лиса. Ты Она ты использует ты, ты, ты. мираж. Потом. Это <свят> нам будет для плана. Я возьму талисман э, павлина. Создаем, кстати, монстра Мистера Бага. Э, супер Кота. И они удивлятся. Скажу, что вот ты нашел талисман э, ми <свят> Мистера Бага. ла ла Мы потом пойдем все... Я вам всем выдам Мы пойдем все сражаться. А потом используем мираж. Блин, это звучало уже нет. Так как я хотел, я уже забыл, как я хотел. Вот, я создам мистера Бага. Я могу быть не свой, мистер Баг. Прекрасная идея. Мистер Баг скажет то, что он сейчас вернется на круги свое. И вы пропадете. И они сдадутся, отдадут талисман, какой последний, который остался не найденным. И все. Ну, а мира. М -м ну, либо можно сделать мираж а синего. Мы свяжем синего, найдем синего. Его свяжем, потом сделаем монстра синего. Uh, синего... Uh, как, синего... Синего Адриана? Да, синего Адриана. Uh, Синий Адриан попросит у красного талисман, чтобы он телепортировал последний талисман для усиления сил. И... сделать. Нет. И... Так я синдемонстри хочу. И потом мы как бы потом мы ну, ты понял что мы потом потом мы э, обманем и этот синтимонсор приносит мне и мы побеждаем и я использую чудесный мистер Бак. вы э, все з, все э, телепортируются все по разным своим измерениям вы забываете все личности и всех и все будет как раньше и все я слышал, что Бражник увидел лица новых супергероев, но не узнал, кто каким-нибудь талисманом, типа. Привет. А Бражник, тоже забудет? Кого Бражника? Бражник, это тоже забудет, что он узнал? Да, он забудет это. это Хорошо-то как. Потому что это было во время... Иди, мы забудем. Это было во время, когда вот этот апокалипсис творится. Вот. Ладно, пока ничего делать не будем. Пока пос... посидим у меня в доме. Пока что на время у меня в доме посидим. Пока что он самый защищенный. И все а потом уже ¿Э? что нибудь начнем думать придумывать ой <как> извини потом начнем думать придумывать что-нибудь так ну, да пойду-ка я схожу на кухоньку о Очень маля так... ты тут нам привезла тут всего Фрумкола, colmix Кола, А там ягоды нет? Ой. Не oh, нормально, я Крутой человек еще. Кто? Кола, mm -hmm. да? Но это производитель и фрумикс. Фрумикс, вот. Я слышал о нем. Mm -hmm. И вкусный, и вкусный, кстати, кола это. Вкусно это кола. А, а как Снимает он и, наверное, на него надо подписаться, поставить лайк. Не Согласен. знаю, кто он, но на него надо подписаться, чтобы красная кнопка стала телеграм и поставить лайк. Эм, вообще не знаю кто. Вот я на него вот сейчас прям беру сейчас телефон и подпишусь и поставлю лайк я поставил и подписался. Я тоже. Даже советую вот, вам. Ведра. Да. Ведра, да. Ладно, давайте посидим, да. почилим, по новости посмотрим. Там да. что-нибудь еще.